Приветствую на моем канале, с вами Серега. В данном видео хочу поговорить, как произвести декапсуляцию гильзы, если капсюль не использованный. Почему я решил записать это видео? А все потому, что когда я решил заряжать патроны сам, то столкнулся с такой проблемой. При заряжении патрона я не рассчитал количество ПЖ, начал завальцовывать по незнанию и в результате у меня получилось так, что завальцовка закрутка и произошла не до конца я расстроился, мне было жалко там пору, дробь я разрезал гильзу вытащил все это, но капсуля у меня остался в гильзе и я от незнания решил выкинуть его потом через какое-то время я зашел на youtube нашел видео как произвести капсюляцию. вот поэтому решил чтобы для новичков на моем канале была данная тема. Имею гильзу с неиспользованным капсулем. Почему я хочу произвести декапсуляцию такой гильзы? То, что края у нее уже э, истрепаны, была заряжена мной один раз, поэтому как бы, я решил: или если я заряжаю патроны, то заряжаю в новые гильзы, или э, заряжаю, то если гильза всего лишь стреляна один раз. Ну, это мои устои, можете хоть и 15 раз заряжать, если гильза вас позволит, но ну, это я утрирую, конечно. Теперь приступим непосредственно к самой декапсуляции. Чтобы произвести декапсуляцию гильзы, мне понадобится УПС-5, все тот же. Также самый главный компонент это сверло. Почему сверло? Потому что сверло во многих имеется вот такая выемка. Поэтому обращайте на это внимание, когда покупаете при наложении нашего сверла на капсуль. В этом месте, в центре капсуля и сверла, будет промежуток, который не даст повредить наш капсуль. Берем наше сверло, ставим на капсуль. Держим пальцами, так вот зажимаем. Вставляем в ПС и производим нажатие. Все. Декусиляция произведена. Кому-то данная информация была полезна, кому-то нет. Кто-то может написать, занимаешься фигней, а кому-то будет реально полезно. Также, например, если вдруг вы там запортили гильзу, она у вас уже капсулирована, смело можно обрезать, ставить сверлышко, производить капсуляцию и капсуль у нас будет в сохранности. На этом все. Ставьте класс, дизлайк. Всем пока.